дорогие друзья, с вами Ласио и продолжаем проходить гиташку четвертую, до да. прошлой серии мы остались не на этом, ну на не на этом, а там еще. сейчас мы поедем, кстати, я сра сразу заранее поставлю вот меточку, вон, Фаусину, Фаусин поедем, задание выполнять ой-ой, вот. короче. прежде чем мы начали, хочу провести опять же мини-викторину, да. вы должны опять же, да подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 5 секунд. Короче, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, красавчики, все а, да. Пишите в комментариях, я на тех буду подписываться. так тогда. А мы, наверное, уже начинаем, да. Ну, те, кому мне повезло, ничего страшного. В следующий раз повезет. Или... Можете... Можете... А что-то по радио говорит нам подкладываем что-то лагает очень лагает прям очень лагает раньше так не лагал я и раньше есть ты нет текстурами да это текстурами все беда беда беданная это да я не знаю но тут и не знаю, что делать. С этим я уже все. Мои полномочия все Текстурами я уже не знаю. Я не понимаю, как радио полностью выключить. Я нажал на X и меня пикает. Time well number two. И, и что это еще? Как. Ну хотя бы музыка не играет. Это уже хорошо. Там опять вертолет. а вертолет задолбал. You have rage, you're Chief, uh... station. Чего? Что? Чего это должен дистанция? А это еще коронавирус, что тоже. он тоже начался. Это мой ролик видели, кто не видел, просмотрите прошлую серию по гитаршке четвертый плейлисте можно найти. Короче, трак. Ну, в прошлой серии, я не помню, где он Да или нафиг? А, так он далековато у нас. И че, мне его как-то останавливать? Я не ну, хочу, и ну, сейчас ну, провалю да. задание. Опять буду шабалять да. в него, и он, все. И задание провалило задание. Идите, идите еще раз попробуйте. М -м -м. Задание пройти. Не, мне не нравится. Мне это не нравится. Я не хочу второй раз проходить задание. ФБР, лев ФСБ, и за, что Ну короче, не важно. Сейчас суть не в этом. Мне сейчас суть доехать нормально и, не... и без каких-то происшествий. Time One, ну попал. Долбал. И лучше в музыку врубил, серьезно. Но боюсь что авторские права облететь. А тут Number One, я он ну не поймет, что это. Музыки вроде бы нет. А вот это это не музыка, ютуб не знают, не считаю, что это музыка. Музыка это когда там пам-пам-пам вот этому. А это, это, это не музыка. Ну, за это мне авторские права не влепят, сто Не факт, конечно, но не лепит. Но будем надеяться, что нет. Ну, в прошлой серии не влепили. Гэттентрак. А уедет. Океушки. Хотя бы не на время эта фигня. Не, не даже ломать стекло не надо. Поехали. Все. Что тяжелкие задания нет? I inside, uh. А типа что, и что за это будет, типа? Ага. я не знаю, хотя бы деньги, деньги даст, даст я, дай дай. Дай. я просто так не хочу выходить. Что? Как их Эксплосим? Чего? <музык> Ух ты, -мо. Он очень медленный, да? Ну ладно, покатаемся, пока. Очень быстренько едем. Но я могу сметать всех. А ну-ка, я могу тебя сметить на нигде. Ага, главное, чтобы на этих А там же груз есть. Ну кто внимательный, то мы ведем груз. А мой там сигареты. Как мафия первый, играл. Я играл в мафии Кстати, скоро поражение не будет. Ну, когда мы пройдем буташку четвертую или мафию, или туалет, что-то из этого пройдем, будем начинать. Ой, это вообще. Короче, надо будет подождать реально. Я просто не хочу он не такой быстрый, чтобы откопа Проблемы будут с тем, что от копа угонять будет проблема, хотя их там нет, не нужно, там же ночь, а ночью они так не ездят или ездят. This season on Дебил какой-то не открывать. Я просто не хочу от него угонять, невозможно. Вы вообще думаете? Ну если вы скажете, а что ты, а чё ты не проехал, что то не избил этого дебила пирожка. Ну а что, я не угоню от него, он едет 40 километров в час. Роман еще двое. Пошли. Нет, дринка я не буду. Дринка я еще не зрин Я вообще еду, мне вообще пить нельзя. Всё, я не пью, я из страшного И пил такой. Вот так. Там бомба лежит, ты чё? Там лежит бомба, беги, дурак! В смысле Как тигеться бомбой? А что мне делать бомбу? бомбой? В смысле? Номер. Что делать-то? А, Е нажать на Беги, дурак! Закрывай эту фигню. Все, капец. Нифига себе. Капец. Ну все, бежим. Что за бред? Я вообще грузовик... Как это грузовик я взорвал? Ты че? Меня нужно арестовать сто процентов, блин. Не, лимузина брать не буду. Он мне... Ах, нифига себе, взрываем грузовик. Ты бомбу я взорвал? Я его взорвал. Я понял, почему что это значит. Эксплозис. Вот я по-моему взрывать. Вот почему Николь так и удивился. Я уже понял, что это эксплозис. Это КПС. Грузовик. Ну блин, ну вы дураки. Ну дайте мне машину, пожалуйста. Ладно, я джип угоню. Я джип гоню, в принципе, нет. Главное, чтобы не сработало Нет, не сработалось. Бибилка, конечно, работала. А куда нам е... А В смысле? У нас задания нет. Эх, нормально. Мой друг Рома надо было дослушать до конца. А задания не дал. А заданий нет. Как это? Не может быть я игру прошел. В смысле? Нет. Ты ещё рано. Куда же Какая нафиг. О, Рома звонит. Всё, давай. Да ладно. А я не знала. Добавил, нет мани... а нет маня начинается я а, у меня самого мании не очень пожалуйста. сколько у меня там интересно? задание выполнено да бай в смысле э, чего Др? у кого то дэр походу ну короче мне ехать либо сюда Так, хватит, ну, блин, наверное, пикает. Что за бред? Б, Д, Д. Что за Б? Б, Д, Д, Б, Д. Что за бред? Офигеть. Давай к Б. А что это к Б? Это кто? Бруйс. А как? Сал, я понял. Это, гита... это не мафия. Которая. Я просто гитаршку пятую, мафию, что... Просто надо было нажать на... На левую кнопку мыши и там поставить А на самом деле ну, на правую нажать Ну ладно, ладно, поехали А у неё машину бросила, блин, она быстрая была Это, это тоже, ну не та, я ему уже повредил немножко Ну он тоже Качели? Не, качели не здесь какой -то. не, качели в другом месте Качели не в этом месте, короче я радио выключил, чтобы мне авторские права опять не влетели. Но я уверен, там пару минут они меня не заблокируют. Пару минут до моста, я думаю, они не будут меня блокировать. Ну, да, в принципе, плевать. Хотя, да не, не плевать, авто, авторские права влепят, уже не плевать. Уже какое-то. На, нафиг. А, блин. Я такие думаю. Да, мне плевать, в принципе. что а ты делаешь? А, плевать вообще надо. На ваши баррикады, которые не рабочие. Ты думаешь, а, они едут? А, так они едут. Блин, а, тупой ты, дебил, придурок. Придурок мой, блин, а. Идиот. Ну и что теперь на хвосте мы? Ну, Ч мне, я не хочу расстреливать их. Мне сейчас звезд больше не хватало. Ладно, давай становимся. Чего вы хотите мне арестовать, In давай? Right. Давай, пирожок бей. Давай, давай, бей. Они сейчас побегут обратно. Вот мы и копов надурили. Вот как дури? как ему можно вообще таким вот быть? Взяли, надурили на языке. уезжаем. Они меня уже потеряли. А все они потеряли меня. Дурные шкопы. Офигеть, это. Тут повреждения, кстати, очень большие. Да блин, ну. Ну же сам понимает, что я его.. А, тупые тут Тут боты очень тупые. Запрограммированный фиг. Дебил какой-то. Запрограммировали его. А он теперь есть. Я тебе эти программы сейчас по, по, настал, по... В нолик но, На нафиг. -на Строить они не, не будут. Ну сюда повреждения посидеть. <фигит> Офигенно, вот почему я эту игру и люблю, повреждение повреждения очень большие. Если я вот так вот хочу сделать, я могу повернуть и вот так вот. Дрифт. И э, захотел за дрифтил. Все, приехали, короче. Search and delete, delete. Кого-то сейчас мы будем удалять, походу, под названием... Миссии, да. <laughs> Кого-то мы будем удалять, походу. А, да. Да, да, машина. Я помню эту миссию. Эй. Hey. Эй, hey, здорово. Uh... Ты живой? Hello. I'm busy. Ну понятно. <laughs> По ноге, он... А ч он, hey, они здороваются, Так да что ты говоришь? А Sorry, это опять тот мужик, oh, который по прошлой серии наркомани? Ну да, наркоман. Ну да. Ты что? Ты еще на некую руку поднял, я тебя выверну его нафиг. Тебе руки больше не будет если так делать. Конечно, Серес, ты думал, что это шутки? Ника не шутит. Ника такой пацан, что он не шутит, вообще. да, да, Ну, <связан> Нет. Окей, я так не думаю. Короче, а, no. no. yeah. ah, ему деньги нужны. Тут ты вообще на гопника похож наш. У нас в России он был, он был гопником, скорее всего, был. А тут он какой-то бандит, который. деньги Гопники 10%. Ему еще не хватало семочек. Мы а да. cold! You don't Я просто не хочу well, слушать. <laughs> это слушать. Мне это не нравится see. вообще. А <laughs> а, Какой-то странный немножко. Ну, немножко странненький, вообще. Вот, прям от слова совсем странненький. Короче, куда мы поедем сейчас? Опять куда-то поедем, да? Я пока не понял. где это кубкар, Опять кубкар. Ну что ты будешь делать? Где я кубкар этот возьму? И как тут вообще Кобов нет? По-моему, он сюда едет. А ну-ка. Тут медлица где-то есть. Ага, конечно. Где это да я не хочу гонять машину копов а я знаю где тут машина копов а я знаю. Э, многие тоже мои э, подписчики, кто смотрели, повелители мои, не плылись на ролики по этажке четвертый, пятый, четвертый. Те знают где может где эта копкар? я знаю. Вот тут направо поворачиваешь тут тачка, вон стоит прямо. Вот она. Главное, чтобы Копы не улетели. Мне просто трех звезд или двух не хватает вот так вот, чтобы коп не видел, нифига. Блин, сейчас звезды. Да? Две звезды, да, да, Нет, не две. Я не знаю сколько, но. Надо валить, это я знаю. Что валить надо, это я знаю уже сразу. Я это знаю. Вс, пропал. Ну это по я взял. Блин, немножко разбил ее. Ну ладно. Конечно, ловит. Так я как всегда так. Так, а куда нам ехать? Говори, куда ехать, не плевать, я тебя слушать не хочу. Говорят, если все, оно болтает то Да, я маш. Я еще грузовик тут взорвал. Ну теперь он вообще должен обожать мне. В смысле компьютер. В смысле полис-компьютер? Стоп закар. Что за бред? Какой полис-компьютер? А, да. А а что мне надо делать? А я кайн компьютера изую, изую, изую, изую, изую, изую, что ты будешь делать? случайно сбил какого-то чувака все попался я болить не хочу его просто крупнее а все у меня потерял ваню короче не надо привлекать внимание я это понял не надо никого сбивать никого там ни офиген не сбивать блин а ну ты дурак такой ну тупой ну ты тебе, я ненавижу этих копов, блин. Ну невозможно жить с ними вообще. Блин, она ну, тупой ты такой. Как они меня видят вообще? Я же уехал. Я же, я же уехал. Стоп, зикар, сейчас я буду стопать, цикар. Мне надо угнать. Уехать от них, потом уже стопать карту Да нормально все бич Бич, ты какой-то идиот Мы, по-моему, отгоняем от попа, по всю серию вообще Да останавливаюсь, но тормозов нет А да что ты делаешь? Сэрч Скринг Что мне надо? Интернет См... Кью Кью я нажимаю, что за бред? Кью Кью нажимай Что за бред? Кого мне искать? П. Что за бред? Кого мне искать я не понимаю. Enter, Search, Name, Using, screenboard. А какой мне ск. Допустим. Ч. Что за бред они? Стой. Стой. Останавливаюсь. Как? Что за... Да, конечно. Я не понимаю, как это проходить. Я не понимаю вообще. Ну, допустим, Кью будет мне поливать. Блин. Нету людей таких. Кого им не искать? Романа, я не знаю. Давай, Романа. Так, роман Так. Романа сейчас. Блин. сейчас Роман заебись. Такая его реально есть в смысле? Роман, да блин, а что за фигня? Не понимаю. Чё едь? Да сидеть тут скучаю за сценой. Я вообще все, я приехал. Что? Угу. А кого мне искать, я не понимаю. Я даже не знаю. Enter keyboard using the on-screen keyboard. А катакет? Enter? Ну, да. Ну, не понимаю, кого мне искать. Не понимаю, пацаны, что это за фигня? Какой-то... Ну что за а не понимаю. Ну таких нет людей, конечно. Ну, конечно. А кого мне искать, я не понимаю? Enter Name Using... Он скринборд. Какой скринборд? Ну в смысле, кого мне искать? А кто мне атаки? Мне никто не атаки. Я никого не знаю. Ну что мысли? Я не хочу ничего выполнять. Все, пошли вы нафиг. Я уезжаю. Не знаю. Вот, какой-то. Атаки кого-то. Я никого атаки не буду. Стоп, зака Я не хочу стоп, ЗК. Пускай миссия будет провалена, но я не буду иностранная выполнять. Она странная. Ну, а здесь хотя бы выйдем. из компьютера. Мы меню давай. Это... Блин, ну мы... Кого ей нужно вообще Кого не искать надо вообще? А, кого милиция ищет? А кого? Короче, пацаны, я понял. Посмотрел, короче, нам оказывается, нам надо Rivas Live какого-то. Rivas Live. Я вообще. Ладно, давайте. Ривас Лайв. Ну, себе не посмотрел, я реально не знаю. Уже не знаю, я пропустил. У меня там все по-английскому было, я нифига не понял. Оказывается, Ривас, Rivas... Так, тебе... А куда ты че дурак ривас ривас лайв да парет С... какой-то С... короче как искать ривас лайв ну ты лайв там будет лайв ривас лайв лайв до этого эскайптопалис компьютера. Вс ⁇ Гоу-тарива все Вс ⁇ Зачем я буду часа мучилась? Ну, как мне выехать? А -а -а. Дрифт, дрифт, блин! Ну, что за дебилизм? А я вообще выйду отсюда? Я выйду вообще отсюда, нет? Ой, дебил, нафига я сейчас сюда заехал? Ну, дрифти, да, дрифти сейчас вы... На... Да она дрифтовая, что ли вообще? Это машина дрифтовая, по-моему, для дрифта. Зачем, как копы на ней ездят? Это дрифтовая машина вообще. Копы едут, а вы бомжи какие-то. А я копы. Все, надо спить надо. Я знаю, я коп, я знаю, что делать. Я знаю, что тут эти дебильные. Кстати, мне. Короче, фонари не нужны, Дрифт, смотри, дрифт. Он даже на своей эти брички дрифт так не умеет делать. А я на своей, да. <смех> вот так. Ну так. она дорогая, Хотя не так. Да, блин, ну у мафии второе она была бы дорогая. Она самая лучшая. Ну тут, понятно, не самая. Блин, ну что за бред? Смотри повреждения какие вообще. На полицейские машины. В гиташке пятого фиг такой увидите. Колесо прямо аж замяло. Вы такое не увидите никогда. Ну я то обрежу. ты или велосипедист бибип -бип. Бип, бип а чё я бибип ух ты ничего себе это я зря наверное сделал вот. вот это да это я зря вот это я зря стык. я случайно сигналку выбил но ну, бывает ну, чё я курами держу ну, тут скорее всего поехали Побежали кого-нибудь поехать. Съехать начну. Нет, не здесь такой. Не-не-не, это не, не, не здесь. Да, ну с меня если гнаться за ним придется, я... он же уйдет, наверное. Он же не такой тупой. Ну, уйдт, наверное. Наверное, да, А где они еще дом? я не понимаю? Он с какой стороны у него дом. Что? понимаю что за бред происходит вообще биби -би, блин а че я бибип ты я ногой нажимаю Я не бибиб, а... а тут конечно с этой стороны я уже войти в дом не могу вот, ну, вот до чего мы дожили что входить в дом уже не умею это же здесь ходить в дом правильно да сюда. Все, приехали, все нормально Сейчас мы будем Я Броси в туалете you. Короче, пропускай надо будет Че Не понял Че он ухлоп? Че Он уехал Офигенно, блин Надо полицейскую фигню включать и все. Останавливаются. Я полицай сегодня. Я времен, меня заменили, короче. Вы не знаете, почему я на полицейской машине езжу? Меня заменили, короче. Да, меня заменили, мне сказали его остановить надо. Стоп, так это он что ли? Это на своей бричке едет. Я думаю, у него какая-то спортивная что-то я его даже догоняю. Да блин, у меня она не такая, не мощная. У него помощнее. Помощнее. Я как мута, Я колесо его должен пристрелить. Красавчик. Все, мы его зарвали, красавчик такой. Э -э -э -э. Прям очень лайк, брусис. То да ты вообще нормальный, я тебя сейчас убью. Да пошел ты нафиг, сатер. Ты. офигеть у меня взял он такой пумпум -пум", пум". Я его пум, -пум" а он нету. Да я его нормально, все поехали. поехали. отсюда я все, я короче, серию буду заканчивать. Короче, я с вами opinion... прощаюсь, да. Проверьте на типа. Да не ты что мне, мне мешаешь вообще? Он начинает орать, я выполнил, выполнился, он орёт мне еще. Короче, я сейчас домой поеду, но... а на... А на мне работает. Так-то можно кому-то еще дать общем, Продать кому-то. Копам каким-то. Короче. Все, будем заканчивать, Проверьте, опять же. Кнопочка подписаться была, да. А я буду уже заканчивать. Всё. Пока я еду, да. Под, под, посмотрите наличие по к подписаны были, да. Посмотрите, не подписаны, нажмите, чтобы подписались, короче, да. А я уже на ну, все еду домой. Ну и домой я. А... Хотя да, домой наверное, потому что я задание сейчас выполнять. Так, короче, домой едем. Так, домой едем, короче, все. С вами прощаю. Да. Ссылка на плейлисты ролики будет в описании. Пока, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.